Привет, на связи Лея Кутихин и студия сведений и мастеринга и Комикс Мастер. Сегодня я покажу тебе, как очень просто определить тональность трека, вокального минуса или рэп бита. Если тебе нужно исправить фальш в вокале или настроить жесткий автотюн эффект, тебе не обойтись без знания, с какой же тональностью ты работаешь. После этого видео ты сможешь определять ее сам, причем даже не зная нотной грамоты. По ходу видео будут появляться ссылки на другие ролики, которые помогут сделать твои треки еще круче. Не переживай, ссылки я продублировал в описании, так что найти будет несложно. Смотри, пробуй и получай классный звук. И не забывай, на канале студии регулярно проходят розыгрыши призов, поэтому подписывайся и жми на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей и участвовать в розыгрышах. А теперь поехали. Как-то я столкнулся с ситуацией. Артист прислал на сведение трек, при этом коррекцию вокала выполнил сам. Он добросовестно потянул все-все ноты, но вокал по-прежнему фальшивил. Что же произошло? Как известно, в мелодии или другом редакторе вокала промазанные звуки выглядят примерно вот так: то есть, вокал звучит где-то между конкретных значений высоты. И нужно просто подтянуть зависшие звуки до конкретных нот. Артист так и сделал, но подтянул вокал до первых попавшихся нот, то есть без учета тональности инструментала. И это была главная ошибка. Чтобы не повторять ее, предлагаю тебе простой способ: Шаг первый: скачай с официального сайта и установи программу KeyFinder. Ссылка на нее тоже в описании видео. Программа бесплатная. Как видишь, программа несложная. Когда разберешься с ней, советую посмотреть видео «Как свести голос с минусом» программой Изотоп Нектар. Ссылка на него вверху справа и в описании видео. Там тоже все очень просто, причем программа сама сделает за тебя всю работу. И не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Шаг 2. Забрось в KeyFinder свой инструментал и нажми кнопку «Выполнить пакетный анализ». Программа проанализирует и сама покажет тональность трека. Если с музыкальной грамотой у тебя совсем туго, то вот расшифровка буквенного обозначения нот. Шаг третий. В нашем случае оказался ре минор. Программа показала его вот так, большой буквой D, рядом маленькая латинская M. В случае мажора была бы просто большая D. Если хочешь научиться прикольно сводить беки, советую посмотреть видео по ссылке вверху, она же есть в описании ролика. С тональностью мы определились. Ну а дальше совсем просто. При коррекции голоса в мелодине выставь сразу же нужную тональность и подтягивай вокал только до тех нот, которые входят в тональность твоей песни. В автотюне еще проще. Выставляешь сразу тональность и накручиваешь нужную жесткость эффекта. Все.